Так, ребята, день второй. Шанхая. Сейчас попробуем одно, один эксперимент сделать. Я обычно плачу 4 йены за этот билет. Сейчас заплатил 3. Посмотрим, выпустит ли он меня там, где нужно 4. Так. Сейчас. Долго. Там разбираются. Опа. Оп, нихера, а. Не выпустил. Все закончилось тем, что меня просто выпустил охранник. Типа, пофиг, иди. Ну ладно, в общем, не суть. Главное, что мы проверили, что система работает четко. Теперь мы идем в старинный город Шанхая. Посмотрим культурную столицу этого прекрасного города маленькую древнюю столицу, с которого произошел Шанхай. Так, прогулка наша начинается с такого небольшого цветочного сада, наверное, так сказать. Боже, я вчера прошел почти 20 тысяч шагов. У меня сегодня башка квадратная. Не знаю, сколько сегодня удастся пройти, но сегодня мы будем гулять целый день. Поэтому делаем ставку на 40 тысяч. Потому что столько красивых мест, меньше шагов не сделаешь. Так. Мы заходим на какую-то улицу. Ой, даже не знаю, что это такое. Ну, сейчас посмотрим. Есть такая уже более традиционный стиль. Интересненько. Выключенные фонтаны. Пять курят так курят, что электронку захотелось сразу. Дювелирка, дювелирка. О, наверное, мы пришли. Наверное, все-таки я пришел в правильное место. Да. Вот, сейчас начинается с такой стародревный стиль Шанхая. Видите, какие интересные Гловатые здесь здание. О, здесь вообще красота. Да, я думаю, мы пришли туда. Это как раз олтаун Шанхай. Сразу бросается в глаза архитектура зданий. Выглядит прекрасно. Так, пойдем сюда. Я думаю, что там будет прикольно. Здесь прям вся улочка такая. В интересном формате. Можно было бы как-нибудь тринтонуть байк? Я бы тут понаваливал бы. Мы продолжаем находиться в центре города. Если сориентироваться, то в ту сторону как раз Та улица на джонг рот которая э, в которой мы вчера гуляли днем вечером а здесь теперь вот такой вот классический китай классический Шанхай. класс все выглядит очень так круто напоминает осаку в японии есть город осака который сохранил Старинный вид японский. Очень вам советую туда съездить, если будете в Японии. Потому что в Токио в основном современный стиль. Есть там пару парков в таком классическом старинном виде. А Осака, это, конечно, вообще просто как будто телепортируешься в прошлое. так Здесь красиво, можно тут погулять, потом вернуться. В общем, смотрим места. Что тут у нас происходит? Мне вот на самом деле такой Шанхай больше нравится. Он все-таки сохраняет свою историческую энергию. Это на самом деле не только реконструкции, но и оригинальные, оригинальная архитектура старинного Шанхая. Конечно же, на первых этажах дополняют едой различный опять эти роликсы предлагаю только из тайланда вернулись ничего не купили потому что нафиг надо и тут ты еще будешь предлагать конкретно китайский роликс все мне вообще все заходит мне кажется мы приехали в правильное место чтобы насладиться настоящим шан шанхаем надо подснять хотя-бы одну сториз. Пока mm. Вот это лучше отображает то, что я в Китае нахожусь. Так, тут у нас чё? Тут тусовка какая-то, Здесь уже много, даже не то, чтобы много, но я уже вижу некоторых европейцев, русских даже иногда встречал. его можно записать желание, и оно же будет Давайте лучше поищем что-нибудь поинтереснее. Очень большая улица, при том, что мы только в одну сторону пошли, вот тоже деревце. Красное дерево символизирует благополучие и богатство, поэтому многие китайцы ставят у себя дома такие вот деревца с красными листочками, а также на них вешают записки такие, чтобы им было много бабла и счастья. чай вот я должен буду чай купить целый магазин китайского чая это круто люди просто набирают пакетами чай упаковку в подарочке. из мультика. Придавили грушу. Интересно. Слушайте, сколько тут, на самом деле, направлений, куда можно пойти. Очень круто. Сейчас посмотрим, что за движущий Здесь вот вообще топ. Ну Селфи, что ли, заделать? Сейчас попробуем. Забыл селфи-стик взять а, а -а -а. О, с собой. Ой, с фундамента <связать> будет. Все еще вот так этот отсюда будет классно так пойдемте дальше как вам вообще традиционный китайский стиль нравится знаете ли вы в чем отличие между японским и китайским стилем такой вот архитектуре. Я так понимаю, что японцев более вытянутой крыши они любят делать такие изгибы, намного шире. Ах ты. А здесь какой-то мостик небольшой. С цветами или что это? Прикольно. Заделаем тоже фоточку. Да, И коджума какая-то А, я думаю, что так вот раньше выглядел Шанхай, скорее всего, да? Что не было ни, никакой, никакой инфраструктуры, были просто камни, трава и какой-то водоканал. пройти в эту сторону, посмотреть, что тут. Смотрите, какая красота. Как будто просто какая-то мультяшная картинка. Так, в эту сторону написана «Центральная улица». Давайте ее разберем. Central Square. различные ухты кстати очень популярным являются вот такие вот китайские светильники и лампочки у меня есть много знакомых которые сейчас оформляют свои дома в таком вот стиле и выглядит очень прикольно даже можно делать микс Интересно, из чего эти цветы? Это латекс. Круто вообще. Здесь на широкий угол получится неплохая фотография. Так, здесь что-то есть интересное. Сюда можно зайти, скорее всего, да? Наверное... ну так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Что-то интересная штука есть, видите, китайцы отсасывают у пельмени. Наверное, наверное, это какой-то прикол. Вот у них такая вот трубочка, он даже дети пьют. Вот, то есть такой вот получается широкий пельмень, из него высасывают жир и потом съедают как получится. Да, спасибо. Где? что тут куют. А, браслеты. Можно заказать браслет. Со своим именем на китайском. Видишь, всякие... Термосы. Тоже, можно сказать, сделать любые кастомизированные формы. О. Есть интересное место. Посмотреть. Я так понимаю, что это тоже одна из центральных площадей, где висит то самое золотое дерево которые традиционно китайцы украшают. Вот здесь есть традиционная одежда китайская. Что здесь происходит? Красиво. Безумно интенсивный Шанхай. Даже вот немного здесь, здесь погулял, от такого количества людей тоже немного устаешь. А у нас еще целый день. Мы еще во многие места сегодня съездим, посмотрим. Шанхай. Так, а это что? Это тоже символы, наверное, это имена. Кстати, знаете, что вот каждая из этих а, символов, да, иероглифов, означает почти целое предложение. В Китае почти 5000 таких знаков. И... Чтобы его выучить, вы должны реально быть вандеркингом, Просто uh, очень любимый человек, потому что китайский самый сложный язык считается во всем мире. Поэтому если вы его выучите, вам больше никогда никаких вопросов не будет по уровню вашего интеллекта. Подружки идут. Сюда, сфоткать. Да, класс. Еще подснять видосик. Класс, успел. В зайдет отлично. Как кадры с кино. Кстати, вы заметили, как разнообразно одеты китайцы. Тут просто такой каскад. Различные одежды. Так, вот мы вернулись на основную улицу. Я думаю, что сейчас мы направимся в даунтаун где находится научно-исторический музей, который является следующей достопримечательностью Шанхая. Поехали! Итак, дорогие друзья, мы прибыли а, на станцию, которая называется Science and Technology Museum, что одноименно представляет и сам музей науки и техники. Достаточно легко найти. Я даже могу вам по карте показать. Вот мы сейчас вот здесь вот. Это, в принципе, центр, где мы вчера гуляли. И здесь вот сам даунтаун. А вот здесь вот этот научный центр. Делаем волшебный выход из метро. Все. И сейчас прогуляемся, посмотрим, что же там такого научного и технологичного есть. Ты на рынке? Ты на рынке? Нет, нет, нет. Музей и технологий. Клосс? Да. Клосс? Да. Сегодня? Да. О, нет, нет. Сегодня все день Два года. Два года? Два года закрыто. Два года закрыто. Два года закрыто. Два Фикис. О, Окей. Окей. Спасибо. Какой-то лошара пытался меня на этот, на маркет свой завести, uh, я так понимаю, что на... О, ну, Use it easily. Just walking around. Just walking. Yeah. Maybe shopping, looking. Get maybe. Advice. Maybe, maybe, we'll see. Maybe okay, yeah. This it's a black market there? Uh the market, yeah, yeah. <laughs> Okay. This, What new, this one? Yes. Not, not the open. Okay. Okay. Nice да? я просто Да, Сука, доебался. Так... Что-то все говорят, музей закрыт. Ну и хер с ним тогда получается этим музеем но выглядит он конечно круто выглядит он ох круто пацан шлепнулся но ему ничего не будет за это мусар Pick. Yeah, yeah, yeah. Just food cam. Uh, maybe next yeah. hour, in an hour. I want walk around and then I will come back. Yeah. Where yeah. Are you from? Uh, USA. Oh, American. Yeah, but, uh, Россия и Китай, братья. Yeah. Россия. Нижний Новгород. You know? Москва? Нижний Новгород. Yeah. Yeah. Work work in uh, U.S. Work in. US. Yes, yes, yeah. yes. Tra Traveling here. Yes. Oh. Uh -huh. <laughs> can Can you speak Chinese? Uh, you? What? Can you speak, Chinese? speak Chinese? <laughs> Uh, what, it, what does it mean? Can you speak a Chinese? О, нет. Нет. Я знаю русский английский. Русский английский. You знаешь русский? Нет, не надо. не надо. Вы можете сказать, не надо, пожалуйста. Не надо, пожалуйста. Да, Если у вас русский, они хотят не надо, пожалуйста. Oh, you're not a bad shot. <laughs> yes. <laughs> okay, you, you you work there downstairs, right? Yeah, I'm working here. Yeah, I will go around and yeah. they'll come back. Okay? Yeah. Uh, no problem. Uh -huh. Thank you so much. You you you know you you first time here? Yeah. Yeah, you know I, uh my you. phone my phone is off, look. You. Look my phone is off. Oh you know you you been here? Yeah, room. I just came from Thailand. Yeah. <laughs> yeah, I've yeah. seen that a lot. Yeah. много. So mm -hmm. yeah. yeah. What's the average price? Twenty eight? This uh, for policy check. Ага. Uh -huh. Yeah, policy check. Yeah. Yeah, Ага. Yeah, uh -huh. yeah. What's the average price for watch? You know, which is, uh, like Rolex, yeah, for example. Rolex is, uh, suman quality, A e quality. Yes. High quality. Average price. Yeah. One hundred dollar. One hundred dollar. Okay. Yeah, got it. Yeah, you want to buy Rolex today? But uh, I I know quality. Yeah. So if I will see, I will tell yeah. you which quality okay. is First that. First, the looky quality. Yeah. Quality is good. Uh, quality, high quality. Nice. So different quality, different price. Yeah. Yeah. That's cool. Yeah. I know it's just shopping guide. Shopping guide. Mm -hmm. Yeah. Everything shop I show you is. So uh talking discount price is it so, downstairs yeah yeah downstairs it's uh you you don't know price you you go to this uh, shop is uh, mm -hmm. for you price very high yeah i, I i'm a shopping guide yeah i know price ah, it's okay. very high for you uh-huh yeah you ask my price and you, you go to warehouse you watch rolex for you Two thousand, five No, no, no. <laughs> but I have real one. <laughs> yeah, yeah, you have real one. Yes. Yeah. <laughs> yeah. Real one is good. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. yeah, I know. I know the quality. Oh, yeah. look. Yeah. Okay, so I'll go uh, take a look around and come back. Yeah. Okay? Okay. okay. Thank Do you. Do you have a witch hat? What's that? Do you have a witch hat? No. Look. Yeah. Uh, it does work. I have. Um, I have uh, no witch hat, but I have WhatsApp. Он oh, WhatsApp. Yeah, but it doesn't work here, because <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah. it works in the, on the yeah, United States. Ха? Uh, uh, huh? Yes, yes. Yeah, Give me business card. Yeah. yeah. My name is Todd. Ага. Uh -huh. yeah, okay, uh, good. Glass shop. Ага. Да, Ah, two It's downstairs. Okay. Okay. Thirty minutes, okay? Okay, okay. minutes, I will yeah. come. Thank you, bro. Yeah. Yeah. Good. Хуя себе, мафия, работает. Так. Ну что, мы продолжаем смотреть. Что тут у нас происходит? Главное, что он не постеснялся камеры. Он даже не спросил, снимаю я или нет. Я думаю, что мы а, сейчас прогуляемся чисто по парку, посмотрим, что тут да как. Но мне кажется, это будет скучное мероприятие. Жалко, что центр науки не работает. Было бы клево на это все посмотреть. Я думаю, что здесь надо уже рубить хайлайты, потому что не так весело, как казалось бы, но весело.